До Песаха и до того, как начался Песах? Вы видите, что мне Миша сейчас несет? Это вино. Знаете почему? Потому что в мы Потому что на седер песах мы забыли выпить четвертую чашу. Я обещал, что во время собрания мы выпьем ее. Они пришли и сказали, а почему только три было? Кто-то здесь действительно соблюдает. Мы до песаха ехали с моей семьей на машине. И для них нам шутки из интернета читала. И одна шутка звучала таким образом. Что 10 казней, которые произошли в Египте, Мухихим, в Египте, Мизрахат тихон Хон, а коли шар лифторы мамакот. Доказывают то, что на Ближнем Востоке все можно решить казнями. Здесь все можно решить ударами. это это. <there> я вижу, что не, не, слуш, не поняли этот юмор. Может быть, я неправильно... <pause> Здесь работает кнут, а не пряник, в общем. Здесь работают э, ударами. <проб> Это страшно, на самом деле. <служ ý> Но вместе с этим написано в послании к Ефесянам что предоставьте суд Богу а мы э, э, надеемся на духовную войну и написано в Ефесянах шестой главе я хочу прочитать несколько стихов. 6. Ефесянам 6 глава 10. Килойм басар в Дами лхамалану, Элим расшуюот в шарарот алмушалей хошхат аоламазе им кохот руханиот раим Наконец, братья мои, укрепляйтесь, Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружия Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов, злобы поднебесных. Я хочу продолжить молиться той молитвой, которую я начал сегодня. И я молюсь, Господь, чтобы ты укрепил наше правительство и нашу армию, и чтобы ты остановил שלנו. весь террор в нашей стране. Мы молимся за те семьи, которые потеряли своих любимых, и мы молимся за быстрое и полное исцеление всех раненых и мы молимся чтобы ты здесь установил свой закон и чтобы убрал разделение в нашем народе чтобы мы могли в силе и свободе провозглашать Евангелие Ишуа Мессии Песах Песах ⁇ это что-то очень радикальное. Несмотря на это, многие вещи в нашей жизни не происходят радикально, но все является процессом. А, даже к какому-то пониманию, какому-то решению, какому-то изменению характера мы приходим через определенный процесс. Но когда произошел праздник Песах, 4000 лет назад все произошло внезапно и быстро. Комогу, вон, и в шар можно сказать, что два-три дня это не быстро, но на самом деле это очень быстро. Потому что после того, как зарезали пасхальную жертву и кровью Агнца помазали косики дверей но в течение 24 или 48 часов они уже вышли из своих домов просто подумайте как можно оставить свои дома за 48 даже часов это гарба беньяна за арбе шаним это осафф есть дворим якорим лиха ты жил в этом здании много лет, ты собрал какие-то вещи, которые дороги тебе. И вдруг тебе нужно встать и уйти. Возможно, у тебя есть вещи, которые ты возлагаешь на своего осла, но это все равно не все. Но они были готовы это сделать. И как результат произошли там чудеса и знамения. И это было uh, очень uh, внезапно. И, uh, и, uh, потому что среди них не было никакого болящего человека. Вдруг Бог исцелил весь народ. И написано, что среди них не было болящего, и все видели. То есть не было слабовидящих, нет такого ни в одном обществе, чтобы все полностью были здоровы. Даже если мы сейчас здесь небольшой опрос проведем, здесь будут проблемы со зрением, с ногами, с уставами. Но произошло чудо. Это было что-то очень быстрое. Они сначала были рабами, а потом стали тут же свободными. Вот они э, режут э, овец, а потом им нужно было быстро выйти лица э, в э они должны были на ходу делать мац то есть каким образом почему у нас есть мац потому что они не дали тесту закваситься а я паход в питом и муди муль я массу они были в страхе они вдруг стоят возле красного моря просто подумайте про эту динамику за считанные дни они стоят перед огромным морем, и море расступаются, и они идут как по обычной ровной дороге. Это радикальные изменения. И даже после того, как наш народ вышел в пустыню и был готов зайти в обетованную землю, это тоже э, очень радикальное изменение почему я говорю про радикальные вещи несмотря на то что наша жизнь в основном состоит из различных процессов иногда нам нужно делать резкие радикальные шаги питом там маришь шлыха оль в Вдруг ты чувствуешь, как будто на тебе висит какое-то ермо, и ты не можешь двигаться, потому что что-то тебе мешает. Тогда подумай про песах. Потому что сила песаха ⁇ это радикальная сила. Они мечтали о Божьем спасении. И вдруг появляется Ишуа. Это тоже сюрприз Песаха. Мы были в рассении, мы возвращаемся в обетованную землю. Галуть, Я думаю, что здесь есть достаточно людей, которые, проведя всю свою жизнь в Галуте, в России, все еще не нашли свое настоящее место в земле обитаванной. להגיע, לפעמים, כבум, И это может быть как процесс, но это может быть иногда как э, просто в один момент произойти. Я хочу прочитать несколько стихов из пророка Изекииля тридцать шестой главы. Я очень часто читаю эти стихи в общении. Они очень сильно говорят ко мне. Они говорят обо мне, они говорят о вас. Радикали, Это тоже очень радикально. Которая нуждается в чуде Песаха. Которая нуждается в прикосновении с Всевышним. Если мы действительно бодрствуем и ищем Бога, Он дает нам узнать Его. А если у нас в жизни просто сплошная рутина, то мы даже не думаем в том направлении. Я сейчас прочитаю Иезекииль с 36 главы, начиная с 24 стиха. 36, 36, И uh, я могу сказать, что одна из авторов, которую читают на песах, это Язикель 36 глава. 37 глава про поле, которое полное uh, костей. Кто помнит uh, пророчество про сухие кости? как Езекиэль встал на поле, видел просто скелеты, сухие кости, и Дух Святой сказал ему пророчеству этим костям. Но это пророчество, этому пророчеству предшествуют те стихи, которые мы прочитаем сейчас. וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים ותהרתם מכל התאומתכם ומכל גלוליכם תהרתי אתכם ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה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 когда человек не совсем в себе, и говорят ему, что он э, не в себе, он обычно это не принимает. Слышали, да, об этом? Когда у человека есть скверна, когда в самом его теле есть зависимость от идолов, ты можешь говорить ему об этом сколько ты хочешь он, он это не почувствует это результат наказания с небес, когда мы были в расении. У всех это есть. Но Бог сказал, я возьму вас в вашу землю. Я сделаю среди вас чудо Песоха. И вы почувствуете это. Вы почувствуете это. кроп я хочу прочитать еще раз эти стихи, которые Яир прочитал из недельной главы, и там говорится про то же самое. Вы почувствуете это. А когда вы это почувствуете, вы попросите у меня помощи, и я вас очищу. Я говорю сейчас к вашим душам. Возможно, у кого-то есть этот вызов. И он чувствует, что он не может прорваться. Я провозглашаю эти слова не как учение, а как помощь с небес, как uh, воду жизни с небес. Мы учим в Священных Писаниях когда Бог открывал себя разным людям очень ясным образом. Он открыл себя Аврааму. Кто помнит, где это было? На горе Мория когда в жертву он хотел принести цха. Кто помнит этот рассказ? В священных писаниях не э, указано время, когда это произошло. Но в книге юбилеев мы читаем о том, что это было во время будущего Песаха. И когда Авраам пытался принести в жертву цхака, написано, что ангел Божий остановил его. И Бог начал говорить с ним. И он сказал, что в этом месте находится Бог и было что-то, что открыло его сердце. وب... 22, и в Бытие 22 главе, 16 17, 18, 16, 17, 18 стихах, Бог дает вечное обещание Аврааму и его потомкам. <coughs> Он говорит Аврааму, у тебя будут два вида детей, Тивим, и те, которые присоединятся к семени твоему. И Бог говорит Аврааму, ты и твои потомки победите врата э, врага. И, нап и написано, что всеми не твоим благословляться все народы. И здесь говорится про Мессию. יודע, и, и мы знаем, что это произошло, когда Бог удивительным образом открыл себя Аврааму и остальным людям. Как результат Песаха позже народ израильский стоял возле горы Синай. И опять таки было откровение Бога. И десять заповедей. И кроме этого внутреннее влияние которая на веки вечные связала нас с небесами. Не только те, которые стояли возле горы Синай в то время. Но тебя и меня, после многих поколений мы все еще связаны с тем, с нашими предками, которые стояли там, اليوم, и до сих пор eh, Святой Дух прикасается к нашим сердцам, и он возвращает нас к тому событию, אנוכי, и там есть голос Бога, и опять-таки на Седер Песах. Бог открыл Себя еще раз на горе Мурия. И Машиях был распят там. Потому что Голгофа это небольшая возвышенность на горе Мурия. И там Машех был распят, он забрал на себя наши грехи. И принес за нас всемирную жертву. Вчера ребята с Тайваня спросили меня, что значит на иврите Иешуа? В этом я думал, что <реха> И на иврите это слово оно очень широкое в своем понимании. Uh, libbasar, atzlacha, vechule, vechule. Это и духовное исцеление, и физическое исцеление, и успех, и очень много благословений в этом слове. И, естественно, здесь речь идет про эсхатологическое спасение во веки веков. Но самое сильное значение в слове Иешуа это быть принадлежным. Питом, Илухим, Маших, Вдруг Бог через жертву Мессию сделал тебя и меня принадлежащим Ему. Питом, мовиним, Давид, амар. Вдруг мы понимаем, что чувствовал царь Давид, когда он сказал. Он אומר, он говорит, «Зайду ли, Илья, на небеса, ты там, зайду ли в преисподнюю и там ты». Другими словами, он сказал, неважно, в каком состоянии жизни а я, я нахожусь. Я знаю, что я принадлежу тебе всегда. И в Римлянах 8 главе Шауль добавляет, что не, что не разлучит меня с Божьей любовью в Мессии Иешуа. Шаях. Это принадлежность. Это не что-то маленькое, какое-то действие. Они Я знаю, что я принадлежу ему. Есть э, такое выражение про еврейский народ: вы народ э, избранный. Згулла э. Зекмо это очень драгоценное сокровище которое сохраняет возле сердца во внутреннем кармане Отец наш на небесах говорит вы мой народ вы принадлежите мне и вы народ избранный я сохраняю вас в любом случае אך אני אולח לספר שמות פרק שיש. Я хочу открыть исход шестая глава. В Яир кварка рамис пар И прочитал несколько стихов. Вани Я продолжаю со второго стиха. אלוהים אל משה יומר לָב אדונאי и говорил Бог Моисею, сказал ему, Я Господь. Ире, Являлся Авраам, Я Аврааму, Ицхаку, Якову с именем Бог Всемогущий, А с именем моим Господь, Юдхей, Вавхей, не открылся им. מה זה אומרת אל שדאי? Что значит Бог eh, uh, всемогущий? אתם יודים אברהם, יצחק, יעקב, הם אמaju mitpatchem безמנש שטיפו אמaju אנשים שכול אחד איה משתחווה לאל ה чищила uh, ему развивали свою веру авраам исаак и яаков среди народов которые поклонялись идолам, и у них был идол на каждый народ на каждый случай и они uh, думали что этот идол он помогает им и uh, защищает их и он э, восполняет все их нужды. Мне нужно что-то. Я обращаюсь к своему идолу, и он мне дает. мила шадай а э, значение с имени Эль-Шадай, это что-то, что, подхо «Что, что подходит Что Бог даст мне все, в чем я нуждаюсь. Я могу сказать, что это супер-откровение. Но нам нужно понять, что это первый, немного эгоистичный уровень. Это только то, что я, в чем я нуждаюсь. И Бог здесь говорит Моисею, есть нужда в развитии. Вы не можете остаться в том месте, где вы только э, просите у меня вещи. Я хочу привести вас в другое место. Там, где вы станете моими партнерами. Потому что Бог Сущий э, — это то имя, которым Он открывает себя, когда Он заключает завет. И когда Он заключает завет. Он говорит не только я дам тебе. Но ты будешь uh, моим соработником в моих действиях и в желаниях для этого мира. Бешамаем, и когда Иисус молится молитвой, отче наш, אומר, и Он говорит, да будет твоя воля на небе, как בעצם, на земле, он, как אומר, на небе", לדמידав, он говорит своим ученикам, вам нужно сказать своим ученикам отец используй меня. Они дарки, а та я хочу, чтобы через меня ты произвел свою волю на этой земле. И это не откровение Нового Завета. Это всегда было со всеми святыми. Если вы помните историю пророка Исаия, Бог говорит, кого мне послать? И Исаия сказал, вот я пошли меня. Почему я говорю вам это? Если ты остался uh, на uh, твоя связь с Богом на уровне э, Эль Шадай, Бог, который меня восполняет мои нужды, а заем та царих, Тогда именно сегодня тебе нужно -се сделать вот этот прорыв Песаха, сказать, Господь, я хочу быть твоим партнером в твоих делах на этой земле. И вы просто будете удивлены, שלך, что он готов принять вас со всеми вашими слабостями שלו, и э, задействовать вас в своем в своей работе. Если мы остановились на том уровне, только дай мне, дай мне. И даже мы хотим, вроде ревнуем о духовных дарах, но для того, чтобы про нас говорили ⁇ Вау ⁇ молится за исцеление, и люди исцеления получают, это опять-таки дай мне. Шауль, показывает нам совершенно другой пример. Он говорит, я становлюсь жертвой за Машияха. И апостолы, которые писали свои послания, они называли себя раб Господень. Даже про самого Машеха во всех пророчествах написано ⁇ Араб Господень тот, ⁇ Тот, кто участвует в работе и Творца этого мира, чтобы его действие было произведено на этой земле. Четвертый стих. И поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И они и услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил Завет мой. И вот ключевые, ключевые слова к сегодняшней проповеди. И так скажи сынам Израилевым, я Господь, я выведу вас из-под иго египтян. И избавлю вас от рабства их. И спасу вас мышцей, простертой судами великими. И, ли, л л и приму вас себе в народ и буду вам Богом. Согласно традиции, четыре пункта, которые есть здесь, это центр пасхального седера, когда пьют четыре чаши виноградной лозы и взял вас и а из-под иго египтян что значит иго египетская возможно сейчас вы меня услышите вы думаете я верующий уже много лет но я как будто связан я слишком прилепился к интересам этого мира. Это интересное создание, этот мир. Есть очень много искушений, которые могут завладеть нами. Во время Египта это была магия и идолы. Сегодня это богатство и технология. И также власть. И есть люди, которые достигают определенного положения и говорят, ну все, я устроен. Я лично не против того, чтобы люди преуспевали. Об этом мы молимся, когда мы собираем десятиные пожертвования. Но еще учил нас чтобы наше сердце не прилиплялось к материальным вещам этого мира. Несмотря на то, что мы да живем в этом мире, это каждодневное действие. Почему мы э, учим вас, чтобы вы учили ваших детей молиться каждый день? когда ты соединяешься с Богом в молитве, ты отделяешься от этого мира. И здесь написано, я разрушу рабство, это вторая чаша. И рабство это что-то более глубокая, чем любовь к этому миру. А, а в дуд, э, рабство, это противоположность свободы. А рабство это когда у тебя нет свободы выбора. Возможно, ты приходишь в общину, потому что так принято. А не потому что ты хочешь. Но когда ты захочешь, когда ты скажешь, отец, дай мне желание, и свободным образом я хочу, ты מתхабер, тогда ты соединишься. И в этом пункте есть очень что-то особенное. А третья чаша. Они... Третья чаша называется чашей спасения, и обычно ее связывают с этим выражением Спасу вас, мышцы простерты. و и согласно мессианской традиции, когда Иешуа сидел на вечере со своими учениками, зу, это амар, дами, а урехем, именно третью чашу поднял Иешуа и сказал, это Новый Завет в моей крови, делайте это в мое воспоминание. И это называется Чаша Спасения. Когда мы принимаем вечерю Господню, מבשרו, Мы символическим образом пьем его кровь и едим его плоть. И написано дальше. В Пасху отхем ли ле-ам, ве ле ве яди и приму вас себе в народ и буду вам Богом. И узнайте, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под Иго-Египетского. И веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму и Цхаку Якову. И я дам вам ее в наследие. Я Господь. Очень сильное есть что-то в этих словах. Это не теория. Мы вернулись в эту землю. Один из раввинов, которые жили сто лет назад. Он сказал, что как хорошее вино в хорошем стакане. Israel. то uh, также и народ Израиля в земле Израиля. И мы не всегда это понимаем. כאן, Но когда мы uh, находимся здесь, Бог опять uh, задействует силы, -на превыше нашего понимания, и Он делает чудесные вещи во всем своем творении. Это также связано с обещанием книги Откровения 21 главы. Вы увидите, как Новый Иерусалим спускается на землю. В христианской теологии говорят по-другому что мы как э, с Байконура на Альфа Центавра полетим, чтобы искать Новый Иерусалим. Но Танах говорит по-другому. Он говорит, что Бог восстановит здесь все. И когда говорится про Новый Иерусалим, это синоним, что на миле я сделаю шикум Uh, это синоним того, что Бог говорит, я восстановлю все и я исправлю все. И сложно нам понять, как это будет. Но поверьте, что Священные Писания говорят <у> нам, <у> что каждый из нас, который несет в себе эту веру, и который служит Богу во имя Ишуа Мессиям, с истинным сердцем будет как один из э, э, основ, основ. Э, в воскресенье. И, возможно, ты думаешь про себя, я маленький человек. Я незначительный человек, сижу дома и готовлю еду. Или что? А, и подстригаю волосы. Или делаю какую-то другую работу. Твое сердце принадлежит Богу делает тебя одним из этих основ. Потому что спасение это не то, куда мы пойдем, а то, кому мы принадлежим. Благословенный Господь, Бог Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. И в один день он восстановит все. И мы будем в Небесном Иерусалиме. Во имя Иешуа. Можно встать. Это та Тора, которую Бог дал Израилю через руку Моисея. Я возвращаюсь к тому, что написано в Исаии 6 главе. Бог спросил, кого мне послать? И Исаия сказал, вот я. Я молюсь, Господь, <говорит> чтобы ты дал нам правильное сердце. И помоги нам делать правильные шаги. Я молюсь, чтобы Святой Дух открыл нам дополнительные вещи. И в этот праздник я молюсь, чтобы ты благословил наши семьи, שלנו, наших детей, שלנו, наших внуков, чтобы дал благословение и силу с небес. В имя Ишуа Аминь. Присядьте משהו. на пару минут, я забыл кое-что рассказать. Я не и э, э, Муж видений. Не человек снов. Не человек снов. Ну, то же самое. Ну, ладно, не устал. человек снов. Иногда я вижу сны, но не, не всегда. Я знаю, что здесь люди, которым постоянно снятся сны какие-то. Но сегодня мне приснился странный сон была смерть была нечистота. Я видел много странных вещей. Я проснулся среди ночи и начал молиться против этих вещей. И вдруг я понимаю, что у меня нет страха от того, что я видел иногда мы видим такой сон когда нас просто окутывает страх и ты пытаешься бороться кто знает о чем я говорю у меня не было страха и подумал может быть мне стоит это истолковать по-другому вы помните видение Петра? Вначале он увидел полотно с нечистыми животными. И он сказал, что мне Бог, мне Бог говорит не соблюдать кашрут. Но потом он понял, что это не про кашрут. Да, соблюдай кашрут, если ты еврей. Denim, Но не считая никакого человека из других народов недостойным. Потому что через Мессию Бог силен очистить каждого. И я начал думать про то, что я увидел. И то, что я увидел, что там была смерть. Я понял, что эта смерть — это умереть для желания этого мира. И я думаю, что многим из нас нужно сделать этот шаг. Потом марти. А потом, как я уже сказал, я также во сне увидел некоторых пожилых и молодых людей. И была какая-то нечистота. И это не потому, что они сделали эту нечистоту. Они очистили эту нечистоту. Пасук, и потом я вспомнил местописание из деяний, что э, старты с наведениями в разумляи будут, и юноши будут видеть видение. Alors, я молюсь, чтобы Бог задействовал это среди нас чтобы мы начали получать водительство. И потом я также в этом сне увидел незнакомых мне людей. И я понимаю, что это наша рука для тех, которые в этом мире чтобы дать им возможность на спасение пусть Бог поможет нам я, встань, я хочу бирката. благословить вас и и Shalom, yvurakim, Будьте благословенны и с праздником.